Видео, которое где то Ограбление в GTA 5 Ну, вроде как оно, короче, успешно Прошло, хотя я не знаю Честно говоря, вот реально, ребят Не знаю Это тут аудио Музыка, музыки Сейчас нету, правда, тут И я не знаю, почему Я вроде бы на полную громкость На полную катушку включил музыку Но тут ее нет Пью Polar Street Не знаю, так как я, ну, не пропустил, а просто... О, нет, успешно ограбление прошло. Сто процент, сто пудов успешно. Бульвар Эль Ранчо. Потом, короче, я пройду эту миссию не на запись, потому что на запись она будет... На запись, да, и даже не на запись она была очень сложной. Потому как в реальной жизни я никогда не грабил, не вороховал. Ну, дома это не считается, ребят. Вот реально перед вами, перед всеми на духу. Я никогда не грабил, не воровал. Я всегда спрашивал. Можем взять ту или иную штуку? Если нельзя, то, ну, говорю, ну, нельзя и нельзя. Ну, что поделаешь там? А если я что-то и... делал такое противозаконное, плохое, то только с разрешения... Каргус Это заведение будет наше. В скором времени, скорее всего. Не онлайн. Это просто КТА 5. Шестую часть я потом пройду, когда она появится. Ну, появится просто. Просто появится. А КТА 5 уже... Сложно осознавать, что этой игре уже 8 лет. И 8 лет я в нее не играл. Я в GTA San Andreas, помню, играл. Ну, ей уже порядком, так, 8, больше, чем 8. Она вроде бы в 2007 появилась, так. Короче, ей 15 лет где-то, примерно... А. Да, где-то ей примерно 15 лет. Ну, плюс-минус год. Хотя, Фики, подмет, Честно говоря. Успешно, ребята, спелись. Франклин, Майкл, Тревор. Успешно они спелись. И это все нормально на самом-то деле. А дальше будет только интереснее потому что дальше ребята у нас знать что будет проверка мифов gta 5 только не сейчас она будет а немножко попозже так скажем числа так ну примерно, ну не знаю какого 19 там июня короче летом проверка мифов gta 5 будет летом будет оф официально проверка мифов gta 5. Да, июль. Летний же сезон? Июль. Ну, второй месяц лета, да. Второй месяц летний. Летний, второй месяц, июль. На вышку я... Не, не хочу. Ребят, ну, потому что... Ну, меня уже так задолбало это все их Среднее специальное... Обра... Нет, среднее образование меня так задрало говоря ребят вот реально без шуток без дураков скажу но она меня так задолбал уже это их средне специальное образование что я даже на вышку не знаю пойду ли я или нет учиться дальше не ну по идее надо высшее образование получать но ну, мне вообще так серьезно серьезно курьезно вот реально, серьезно, ребята. Я не знаю, на вышку пойду или нет, Ну, но... Так кажется, что с одной стороны пойти надо было бы, а с другой стороны, ну, кому это? Выйти из мусоровоза, так. Уничтожьте, мусоровоз, так. Так, так что... а, понял, чтобы полиции не было этих бомбу пучку используем, так. Как это делается-то, блин? Я не знаю, ребятки. Я реально не знаю, как это делается. А может быть... Ну, он не стреляет в меня, ну, Франклин, ну, Ешкин, Кошкин. Ну, стреляй ты уже в этот... Короче, ребята, позже, немножко попозже мы с вами еще раз встретимся, потому что, ну, ну, не хочет он стрелять, когда он на запись. Поэтому останавливаем запись.